Смотрим Карину. Да, блинчики, как ты просил? Я просил сантехника вызвать, чтобы он кран... Обалденный завтрак, говоришь, готовить не умеет. Вот, пожалуйста. Тебе, не угодишь. Слушай, этот кран мне ночью спать не дает, ты понимаешь? Ну так почини его, ты с мужем, у тебя же лапы есть. Я, блядь, работаю для того, чтобы сам такие вещи не делать. И я знал, что ты ни хрена не сделаешь, поэтому сам вызвал лучшего сантехника. Стой, между прочим. Вот он, кстати, наверное, и пришел. Иди, открой. Новые гости у Зины и у Жени. Сейчас что-то будет. Иди открывай, ты же домработница. работница. Не пизди. Ты что, дура что ли? Дружочка, помогай. А? Чем тебе поможет? Что в бывшем стоит? А я... Что бояться бывшему? Почини, то уйдет. Видимо, еще любит. Любит еще. Чем тебе помогу? Да как это, блин? Давай скажи, что ты мой муж, это мой дом, я хозяйка. Да у вас размечталась, дверь открывай. Слушай, ну я тебя прошу. Устроила вас уборщица, теперь хотят в хозяйке. Понты. Ну ты же понимаешь как это, ну будешь их либо видеть в гробу, либо никогда. Слушай, я вот сейчас это, я колечко вот сюда-то одену, вот так вот, и скажу, что ты мой муж. А ты все. кольцо взяла-то, а? Да я в это, нашла. Где? Умразот на тумбочке. Ты достала ее вещи пиздить. Да ладно, господи. Уборщица-воровка, блин. И сама призналась в этом. Раз взяла, потом верну, наверное. Ай, иди открывай. П скажи, давай, хорошо, иди. Договорились. Что в любом друге? Давай, давай. Что, друг давай сука, иди. Целовать будешь Иди, блядь, да хлеб тебе, блядь. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Я массаж могу попросить. Мы да договорились уже. Ну привет! Привет! Я здесь, смотрю, там работница устроилась, да? <связывается> Прочухал сразу ситуацию эту. Не проведешь бывшего-то, не проведешь. Хозяйка! Ага! Вот это вот. Ты чё такая важная? Да, ничего. Че ты? Я смотрю, ты по унитазам? Я сейчас уйду. Слушай, когда ты уйдешь, я деньги заплатил. Я останусь только потому, что я этого хочу. Ради денег. Деньги надо зарабатывать. Даже для себя. А я смотрю, ты сегодня можешь а, кранчик, да, найти, как раньше? А ты как раньше пиздишь и пиздишь. Слушай, муж, хватит? Давайте нормальный кранчик идти, пожалуйста. А я, кстати, вот с мужем летаю в Дубаях. В вот Дубае. Да по... Это... Элитный какая-то. Рукомойник какой-то, блин, элитный. По-моему, вообще не ломается. Да, в наибицу, на Мальдиве. А ты что, со своими мужиками там что, квасит, да, по заборам. А ты что такая злая? Тебя что, плохо квасит? Я сейчас не понял. Подколол Женю, ё мое. Понял, в чем подвох-то. Красивых и обаятельных женщин сразу разбирают. А ты здесь причем? чём? Ах, ах, ах, Зина, Зина! Тоже подколол. Чи? Ну все, грант вроде работает изначально. Слушай, он как бы видишь, тех нормально, там супом просто капал. Ну ладно. видимо, и не сломан был. Слушай, а почему вы остались? Да. Да, раньше пухал, и конфуз с тёщей произошел, там небольшой. Какой? Да, побрил ее. В смысле, волса стрик? Побрил тещу. Не догадался, что это такое, блин. Ну вот, стоит. Слушай, а чувство-то у вас есть? Там, наверное, уже нету, у нее 4 есть. Да у нас все равно, пря, иди поберись с ней. Чё? Да иди давай, я за любовь. Думаю, стоит? Да, давай. Дим, Сейчас помирится. Красовался не просто так. Сначала. Слушай, а я прям... Я прям не знала, ждала, когда это скажешь. А ты чё, охренел, что ли? Всю жизнь ты из Бартону! А ну, пошёл, махрен, отсюда! Быстро! Дим, ну нахрена так делать? Он не нужен попонтоваться перед бывшим. А так он не нужен вообще. Ты к себе мужика никогда не найдешь. А нахрен нам нужен? Мужик вообще не нужен. Смотрим Карину и Даву. <звук> Сань, ты что за... Ты, ты это видишь? Хочется таких классных девчонок, как обычно. Что? Смотри, что... что? Ты это видишь? Что вижу? Вахудры окажется, что ах, а, обалденные девчонки, обалденные. <звук> Иди сюда! Походу, пора девушку найти. У тебя она есть. Ребяточки, вы у меня сегодня целый спрашиваете, что за мать... Ничего мы не сважем про банальщика, блин. Подписались уже два раза, три раза подписались. Кто за красавчик? Вот этот мальчик, вот его профиль, заходите, у него офигительное видео. Ребятушки, У пер... Карина модель, как всегда модель. Блин, так здорово. Кто нормальный, я нормальный. Ой, <связываю> <связываю> Что, шутишь? А можно я вот так сяду, мне просто такой дом не будет. А суп хочешь? я суп приготовлю. Влюбленная женщина так здорово играет. Женщину, влюбленную. Хоть... С неприготовленным супом. Сейчас сделаю. А тебе не кажется, что Карина к тебе клеит? В чуду взял. Карин! Да я хочу на травку! Да на какую травку? Зима! Нужно было переехать. Ну мы ну, будем здесь, здесь красиво. Нет. Москва Сити красиво. Блин, так высоко и красиво. Всю жизнь бы здесь жил бы. Нет. Смотри, ты будешь там. Не хоть где. Там. Где? Там. В море, в море. Москва реке. Прикольно придумали, они туда сюда и бопа ее туда сюда делает. Синхронность. Ну да. Короче, мы разбираем подарки, которые Карине вчера вручили на ее выступление. <смех> да, и тут тут вот неожиданно бабах. Прибавочка. <смех> полтосик. Не зря день прошел. Если полтосик есть, не зря. Окупайтесь, ага. а Карина Вадимовна. Вот такой вот неплох. У меня тоже называется канал, Владимировна. Поддержите лайком. Бизнес-зал в Челябинске, да. И Карин тоже его оценила. Да, Карина Владимировна, как вам бизнес-зал? А Челябинск как? Челябинск тоже понравился? Великолепно. Я понял. Смотрите, это вот и канал, да? А вот это вот да? бизнес. Найдите нахуй тысячу огнейших. Чего Че, вот это ширит. За что, блядь, 190 тысяч? За что? Еду принесут. Много-много. Все, что пожелаешь. Итак дом милый сука, дом мой титул на месте а, как я... который он укупил кучал по этим видам я больше не уеду из Сити никогда в жизни только в Нью-Йорк никаких концертов буду сидеть в Москве и зарабатывать на вышке деньги когда твоя безумно смотрит глазами ну, нельзя так с детьми нельзя Делает подарки по креативе, чем твои друзья. Спасибо большое, очень приятно. Сейчас расцелует прямо Женю. Братух, дай косарь. Ну, держи. Ага, спасибо. А когда вернешь? В смысле верну? Косарь, когда вернешь? В смысле верну? Я же сказал. Дай, косарь! Дай! Не займи, братух Появился тоже, как в том ролике. Бузова тоже появилась. Гоша тоже повелся. Блять, Гоша? что ты делаешь, братан? Бизнес не пошел, да? Бизнес не пошёл, ну, милостыню собираю, в баночку Ай, ну совсем, ну, я вас не да. а десятку хотя бы, вот, ну, спасибо Десятка, ну, бизнес удался на сегодня, полностью Сами, ну, накиньте его, нормально Неплохо тоже придумали ролик. Ух, садится и она отодвигается. Доброе утро. Как будто проснулся на... заспанный, блин. Ну, тоже неплохо придумали. Такая <связано> Ну да. Да, вы молодец. Новый вайн. Да, вы. И Ольги. Бузовой. Смотрим. Ну, Давид, ну, пожалуйста. Все время быть вместе. Дай мужику позаниматься, чем он хочет. Не видишь, я работаю. Вижу. Работа, работа. Каждый день одна работа. Мне тоже нужно внимание. Ты не понимаешь, я не успеваю сдать свою работу. Я понимаю, Давид, но так больше продолжаться не может. Я что, мебель для... Ругань, но, видимо, будет мордобой. Тебя подай, принеси. Я так больше не могу. Скандал на пустом месте. Новая серия. Да, вы Ольга танцевали давно-давно и, блин, вспомнила. Хорошие моменты. Айфон звонит. Так здорово и красиво. Алло, куда? Зачем? Сейчас буду. Ольга что-то придумала. Зачем на ноутбук клеить яблочко, если это не Apple? По-моему, бесполезно. И чтобы восстановить чувство, пригласил его в танцевальный зал ⁇ Новая жизнь ⁇ И чтобы восстановились чувства, и опять была нормальная, счастливая семья. Давай, Ольга. Так прекрасно танцуют, как будто учились танцевать 10 лет этому. Жизнь помирились на какое-то время. Точно. И после танца появилось какое-то непонятное вдохновение на что-то. Стой. Я люблю тебя. Ты моя муза навсегда. Так здорово. Я тебя тоже люблю. Так много людей, которые живут для себя, и так мало людей, которые живут для других. Цените не только себя, но и других дру людей. Ну, что он, что это такое, блин? Ее мое. Живите для других. Вот. Все время. Чтобы поднять и было, Чтоб поднялось и было здорово, мне так кажется.